Ты можешь воспроизвести еще раз вот мысль который высказал мне в частном разговоре если это возможно про то что ну, вот я, есть я, по побродскому человек да, сумма да. поступков да? да и в этой связи ты предложил теорию трех партий да. ну моя теория она я заранее говорю, что это я э, намеренно сгущаю краски, утрирую, на самом деле нюансов больше и все не так контрастно, но э, поскольку у нас нет особо много времени так сказать, рассуждать о деталях этой моей теории, э, я э, раз, расскажу ее в максимально упрощенном виде, но без потери так сказать, смысла: э, Ну, человек это сумма поступков. И ничего больше. Можно там по памяти цитировать Мандельштама часами, да, но если ты взял ружье, одел форму и пошел воевать, то ты член партии Путина. Потому что Путин сказал, я хотел бы, чтобы ты пошел воевать, и ты пошел воевать. Правильно? Правильно. А вот. о том, что у тебя в душе цветут незабудки, и то, что ты, так сказать,. В общем, демократ по убеждениям, и ненавидишь диктатуру, и вообще, так сказать, признаешь декларацию прав человека, то это никакого значения не имеет, поскольку у тебя в руках автомат, и ты из него стреляешь по украинцам. Угу. Вот. Прости, я тебя да. перебиваю, но это относится только к тем, кто в прямом смысле взял в руки автомат? Нет, или кто, так сказать, работает на эту угу. войну, кто продолжает скажем так поддерживать ее э, даже своими статьями или какими-то своими высказываниями или э, работает в, на госслужбе продолжает работать особенно... или делает вид что все нормально и ничего не и, происходит ну это, это это отдельная категория граждан это назовем так сказать обыватели конформисты которые так сказать есть всегда в большинстве э, представляют население любой страны мы же сейчас говорим о некой э, части населения, которая активно политически и заявляет свою позицию. Да? Вот. А, просто там каких-то а, пассивных а, товарищей, которые сказать, с пивасиком сидят у телевизора. Ну, какой смысл? Они могут быть демократами, могут быть сторонниками диктатуры. Их в политическом плане просто не существует. Нет, я имел в виду тех, кто сознательно в публичном э, поле ведет себя так как будто никакой войны нет и вот своим э, молчанием по поводу войны если это молчание работает на войну и работает на путина то конечно не члены партии путин вот я про это да вот, то есть ну, человек который который идет открывает я не знаю э, какой-нибудь перформанс, выставку, верный Саша. Снимает и... кино, да, Снимает кино... говорит о творческом росте, да, сказать, да, да, о да, новых да, постановках да. в своем театре. Я понимаю, о чем ты говоришь. да, Создает ощущение нормальности. Ну да, или о, или, или о своем растущем бизнесе. Да. Ну, я еще раз говорю. Я говорю о простых вещах. Вот ты меня все время затягиваешь какие-то нюансы, и мы в них погрязнем просто часами обсуждать Я я, я, умолк. я говорю, что человек взял ружье, пошел воевать, он член партии Путина, правильно? Он взял дубинку, пошел в ОМОН, разгоняет демонстрации, он член партии Путина. Он работает в ментовке, ловит, так сказать, под доносом людей, которые в Твиттере что-то не то написали, он член партии Путина. Просто, вот, угу. без, без деталей, да? Вот. Вторая категория граждан. Эти люди, когда там началась война или когда началась уже мобилизация, они ноги в руки, собрали манатки, пожитки и уехали за границу. Они посчитали, что борьба с режимом бессмысленна, Плетью обуха не, не перешибешь, никакой серьезной политической силы они не представляют. А, поезд давно ушел, сделать уже ничего невозможно, осталось так сказать только одно. Там, индивидуальное спасение, спасение тех, кто, кого ты еще можешь спасти, свою жену, своих детей, и, и то, если получится. И вот... Беги, куда глаза глядят. В Казахстан, в Грузию, в Турцию, в Армению, в Германию, в Америку, в Израиль. Где возьмут? Туда иди. В Испанию, говорят, сейчас хорошо берут. Вот. Кто этот человек? Это член партии Каспарова. Чтобы он сам про себя не думал. Он может думать все, что угодно про себя. Но он сделал. Он человек — это сумма поступков. Возвращаемся к тому, к чему мы начали. Он поступил так, как говорил Каспаров. Каспаров говорил, что борьба так сказать, уже стала бессмысленной, и я уехал, чтобы организовать борьбу здесь. Ну, вот Эти люди поступили ровно так, как сказал Каспаров. Даже, может быть, они не знали, что Каспаров так говорит. Они Этот, этот, этот ресурс, эта армия, из которой Каспаров может черпать э, своих сторонников. И он и говорит, что когда так сказать, в режим Путина пойдет, мы вернемся и мы будем той политической силой, которая построит новую Россию. Вот. Я еще раз говорю, я не, не, не, не солидаризируюсь с этой позицией, я ее описываю. Uh -huh. Может быть, она мне нравится, где-то я с ней готов критиковать, но сейчас я описываю позицию Каспарова, как мне кажется, он ее озвучит. И, наконец, есть третья позиция, как бы есть. Вот о ней говорил Дудь в этом интервью с Каспаровым. Кстати говоря, в этом интервью первый раз Дудь выступил не как интервьюера, а как полноценный участник дискуссии, да, потому что он заявлял свою позицию. А, вот. Ну, не первый раз, это у него уже проскакивало несколько. Ну, раз. может быть, да. Но в этот раз он очень был агрессивен и, как мне кажется, давил на Каспару и пытался, как говорится, его разоблачить. Это не очень у него получилось. Но тем не менее он старался. А раньше он старался все-таки больше показать собеседника, а сейчас он хотел показать, какую он, а, неправильную позицию занимает. <свеседник> это немножко другая история. Вот. А, что говорил дуть я так понимаю, это то, что на его месте говорил бы, так сказать, там, тот же Волков или Певчих, или кто-то там, я не знаю, Навальный же сам, наверное, то же самое. Что вот они после там, того, как реакция победила, там, после были майской болотной 2012 года, да, и когда реакция нарастала, они тем не менее не, не сломились, не, не, не сдались, они продолжали бороться. Они создали штабы, они создали там, умное голосование, они мобилизовали. И, как сказал Дуть, э, воспитали целое поколение тех, кто, так сказать, нонконформистов, которые готовы были бороться. Да? Угу. И вот настал час Че. Началась война, потом мобилизация и так далее, и так далее. Я четко вижу партию Путина. Она на фронте. Она в Росгвардии, она разгоняет демонстрации, она ловит людей, сажает их в тюрьмы и так далее. Я ее вижу. Я очень хорошо вижу партию Каспарова. Но я не вижу партии Навального. Где это поколение? А я вам скажу, где. Оно здесь. Они оказались членами партии Каспарова. Потому что когда Дудь говорит, что он член партии Навального, это смешно, потому что он член партии Каспарова. Когда... Альбац говорит, что она член партии Навального, это смешно, потому что она член партии Каспарова. Когда Волков говорит, что он член партии Навального, это смешно, потому что он член партии Каспарова. И Албуров, и Певчих, которые еще раньше, чем сам Каспаров, уехал из России. Поэтому мне, собственно, человек это сумма поступков. Вы можете языком болтать, все что угодно. Но вы поступили так, как говорил Каспаров, а не так, как говорил Навальный. Навальный приехал и сел в тюрьму, а вы нет. Какова альтернатива тех, кто считает себя партией Наваль... членами партии Навального и такие реально ними является? Это оставаться в России, сказать «я на войну не пойду» и сесть в тюрьму, правильно? Кто так поступил? Или, или... уйти в подполье. Или... Это единицы. Не, не не сесть в тюрьму, Навальный сел в тюрьму, Навальный не стал уходить в подполье. Яшин не стал уходить в подполье, Корзамурзе не стал уходить в подполье, он сдался. Пришел, сказал, да, сажайте, я отсюда не это моя страна, я отсюда, так сказать, только вперед ногами. Так и должны поступить были члены партии Навального. Они должны были сказать, нет, мы в армию не пойдем, вот сколько там, 5-6 лет за это положено, давайте, видите, сажайте. Я в тюрьме, в суде скажу, что я отказываюсь идти на фронт и согласен с тем, что я, так сказать, нарушил уголовный кодекс. Сажайте. Но никто так не поступил. Какое, какое поколение воспитал Навальный? где оно? это поколение, политик не должен ставить перед сво членами своей партии, своей паствы, своего движения как угодно задач, которые эта <связать> партия решать не будет, которая не под силу ей, которая считает глупостью то, что декларирует лидер их партии и поступает так, как предлагает лидер другой партии. И если твоя партия поступает так, как предлагает лидер другой партии, а так, как ты предлагаешь, не поступает, то это значит, что они члены не твоей партии, а его партии. Вот, собственно, о чем и говорил Каспаров. Угу. Поэтому люди, которые... Вот все мы сочувствуем Навальному. Все мы считаем его героем. И Яшина, который мой товарищ, и Карамурзу, и всех остальных, кто сегодня там 6 тысяч политических заключенных, мы все их считаем героями. Мы все их считаем э, борцами, настоящими смелыми э, людьми, которые борются с кровавым режимом Путина. Мы, мы действительно им всем сочувствуем. Но мы не делаем так, как говорят они. А это значит, что они не политики. Когда в шестьдесят восьмом году 6 человек вышли на Красную площадь и протестовали против ввода советских танков, 7, извини. 7 человек вышли на... Э, Красную площадь и протестовали против ввода э, войск э, советских войск в Прагу. Никто за ними не последовал, но все им сочувствовали, все считали их героями, все считали. Но ну, во всяком случае мыслящая интеллигенция она считала их героями. И так сказать, Галич писал об этом, многие писали об этом. Можешь выйти на площадь, да или нет? Сравнивали их с декабристами, и так далее, и так далее. Но этих людей никто не называл политиками, их называли так сказать, правозащитниками, диссидентами да и так, далее, и так далее. И вот мне кажется, что водораздел состоит именно в этом, что на сегодняшний день Навальный и все люди э, этого калибра, такие как Яшин, такие как Хармурза, они перестали быть политиками, они стали правозащитниками, они стали диссидентами, они стали ну, какими-то там... Э, страдальцами за веру и так далее, типа Бояр, а Не Морозовы и прочее. прочее Это очень уважаемая позиция, это может быть героическая позиция, но это не политик. Политик предлагает своим сторонникам посильные рецепты, те, за которыми готовы пойти массы. А диссидент демонстрирует своим примером сказать, героические подвиги одиночек. Вот и все. Поэтому, когда мы говорим о том, кто такой Навальный, в моем представлении Навальный это диссидент, это правозащитник. А кто такой Каспаров? Каспаров это политик, у него есть своя партия.